Всем здорова, с вами Гидро Димон 4 сегодня у нас реакция на Конопатова. VR первый у него, до этого VR уже был у Мармока, потом дошло до Джохана с Крейгом, теперь, наконец, дошло до Конопатова. Давайте смотреть, что у него за игры были в ролике. Ептай, шесть пуль! А как бомбу-то поставить? Браком на коверно! Я уже начинаю ненавидеть. О, я прошел дальше! привет мои дорогие сами опасность ну что вот и наступила пора колющих свитеров и дурманно пахнущих мандарин и у меня в квартире появилась вот такая вот малышка зовут ее валентина виаровна, виаровна. Виар не так много в основном это какие-то мини но они иногда встречаются но настолько интересные у кос космические ты вернулся и Привет, земля! Я чувствую вселенную. Ну иногда игры... Да, как теперь вернусь назад, да? И мне встречалось вот это. Я уже в воде. Хули, меня запердил? Симулятор ремонтника. Что? Каномизация. Я пошел в Steam и выбирал игры только с хорошим рейтингом. Сука, ни одной пульки. Это, это по-видео у Мармока и Джохана. Фанатки. Девочки, девочки! Я понимаю, что я очень горячий, но не все сразу. Откуда у вас столько какой-то. сейчас такой же вас зеленый. я как... Манда... и... убил, что взорваться должен или чего? С и кислотой. Дай, дай. Что я такой косой? Как будто попил пиво и теперь стреляю криво. Говорив, мок. 6 пуль. 6 пуль! Так, соберись, Тма, только по головам. Стреляем. А. Че? А я чё ты волновался? Слушайте, мы ж на мировую выйдем, а? Ой, ко мне не лезь, я к вам не лезу. Что а? висит пока на линии. Одну минутку. У патроны закончились. А это граната. Ну, вот. Что? Нажмите, чтобы выдернуть чеку. Оливидерти, братишки! только а только ты себя убил без сними. Ну ебтать. No, no, no. Ну-ну-ну, ты. соблюдать дистанцию, мы не в постели. Слушайте, по-моему, тиктокер. <laughs> Куда они только не залезут, чтобы исполнить свой трюк? Я надеюсь, музыка не под авторскими правами. Ну где ты мой социальный лифтик, когда так нужен? Давай-давай. давай. давай. Ну, давай. Они приближаются! Ты спасешь жизнь одному небезнадежному человеку! Сука! Сука! Пули! Предательские пули! О, шпион! Тикаем по-быстрому! Погнали! Тикай оттуда, да? С любовью, суки! Ты сейчас опять себя подорвешь, наверное. Куда она там упала? Ну а дальше я пошел в игру, название которой очень сильно у меня ассоциируется со словом VR. Хвалены, бицсейр. О, да, бизнес. Это игра, по которой я знаю VR. Это была моя первая VR игра, так что не ругайте за звук, он там был еще не настроен. У меня тут есть песенка, одна, моя любимая. Прикольно. Тарта, Где-то я тут уже слышал а да. я понимаю. Интересная игра для VR-а. ту Эйн-бифа. Ту-ту-ту-ту-ту, она, по-моему, под авторскими правами. Это было изи. Ребята, да я создан шорт игры, я вам отвечаю. Поехали, сразу, экстрим плюс. Ой, зря. Я готов? заложаешь сразу. И вот я побывал в космосе. И вот я побывал в космосе, примерил на себя роль сантехника, отразил волны зомби и наконец-то стал фотографом. Я самый умный. Это было у мормока такая игра. За покадровую съемку а каждый снимок 100 рублей. Типа слежка. Слушай, а как я выгляжу? Зашибян, ты выглядишь? Что? <свист> Неужели... я <Меня> не существует? <свист> я Дед Мороз! Я, правда, <свист> <снимочек>. Зашибись, логика! <свист> фото. И сложится абсолютно точная картина преступления. Итак. Ты все уже залебил? А. Боже, дело раскрыто. Вы думали я забил на битсайбе? Не, nee, нихуя Я очень азартный человек и использовав уже как минимум 20 попыток Вновь и вновь продолжал А все тот же трек? Да пиздь, как? Ну... Не, я на эксперт ни, там ни там разу какой. не смог пройти ни, ни одной песни У меня теперь, кстати, не было на версии для PlayStation. а ага, а я прошел дальше! Ну, залажаешь дальше. А -ха -ха, я прошел чуть-чуть дальше! Да хули, ну я делаю как но надо, Но не, но ну не, ну не! Ай, сука! У меня уже ноги мокрые, я чувствую, как по ногам стекает пот. Биздурно. Тут у ну, нас зашибенная реакция <свят> Нет, блять нахуй, нет! Заслуженно, вполне заслуженно. Удаки, создатели игры. Бля, бля, бля, возможно, возможно. Нет. Да, нет. но не, ну, не, не, но я говорю не. финальные уже слова. Я тебя пройду, щенка кусочная И знаете, я еще и удовольствие успеваю получать. Не знаю, почему-то реально нравится. Да хули, бля, да хули, хули, хули нахуй. Что? Так, защитите свой корабль. А это что за игра? Ни хрена себе настоящий космический. А умеешь сальто двойное делать? Фристайлоу, раком на коверно. Цельтесь по врагов, чтобы стрелять. О, о, прикольно, прикольно. Раздача космических люлей. Такие космические штуки мне по душе. Пошли, брейк-дансом, танцевать, бля. Смысл в том, чтобы управлять самолетиком Сука. рукой. Ну а ты пройди свой путь в игре Star Conflict. Исследуй. Так реклама. Оу! это Сан Андреас! Я знаю, что ты предатель Райдер. А это Дизертыкл. Ну а для друзей он просто Дегалдовский. Смотрите патрон. Просто жесть! Это самая мощная волна в истории. Но не для тебя. Ты, чё? ты чё, испугался? -то? Испугались. М -м, а это Кольтик, 1911. Каждый уважаемый себя гангстер имел такую надежную малышку. Ты хуй, ты не заряженный. Ни одного патрона, что ли? бред какой-то. Да. Нельзя направлять... Это, Ствол я, на себя! Не сложнее ядерной физики. Вот сюда. Мас. Вот и все. Хоть кон контр -страйк, страйк что ли, не пользоваться? Нет, по-моему, Даже Да, отвалились. А, сука! Опять предательский кольт! О, -хо -хо -хо. О давай! А как бомбу-то поставить, мужики? Надо тыкать на клавиши, которые там высвечиваются. Четыре, три, два или какие-то на экране. А Понял. А куда идти к месту, где а, а где, где положить-то надо? По-любому По серверную надо бабахать. Не, не, здесь тоже нет. Да что я такой неухлюжий? Какие-то мы ушлепские террористы. Мы мы не успели. Да пошла в задницу эта бомба. Опа. Это... Сразу следующий раунд начался. Так, ну ладно, MP5. Мне, мне нравится хорошая пушка. О боже, а что с нашим-то э -э Да, реально че с ним. Брат, черт. Черт, как-то вот так вот вообще. Х... А, да, ох... что ж тебя все валится из рук-то? Спасен. Не благодари. Ну поехали! Ты все пристал. Эксперт плюс. Как хорошо чувствую себя. Надо передышки делать не по-любому. Охрененно я себя чувствую, сука. Передохнул и тут же на тебе. Вот творожок. Ложкой черпай, пидрила. Да хули, блядь. Она ебучая. Бочка телевизора. Неужели не пройдет до конца ролика? Все, я готов побеждать. Столько лет тренировок, поехали блять, НАХ, БЛЯТЬ, ПИЗДЕЦ Проститутка, Голошня Я уже начинаю ненавидеть этот трек так выбери другой трек НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ, НЕТ У не хватает слов Ребята, это очень тяжело, это невероятно тяжело Каждый раз ошибаюсь в одном, в принципе, и том Уже дальше, но Эй, трэш Сейчас начнем, с пиздец. Охренее ешь вообще. Вот там это трэш. Я ебал его в рот. Ну неужели пройдет сейчас? Нет. Нет, нет Ну это был нет. хороший. Делать ставки пройдет? Нет. Я дальше прошел. А -а -а -а! Да ладно, блядь! Да ладно, блядь! Браво! Да ладно, на бэшку, блин! правда. В комментариях напиши, что понравилось, что не понравилось, в какие игры поиграть в VR. Не забывай подписываться на канал, ставить лайки и показывать это видео своим друзьям. Но ну, а пока, всем Пэка! Пока! Ну, не знаю, вот на, на эксперте вот там реально нужно вот за, прям заучивать, где, когда, какой вот будет купа и с какой стороны его надо бить. То есть, к тому же это очень быстро, застолько махать, чтобы по нему попадать. То есть, если у тебя нет быстрой реакции, может даже и не стараться там пытаться на эксперте пройти. Это вот серьезно. А так вот <соценно> мне понравился ролик вот. Ч-то, из-за. Типа какой-то симулятор, типа Counter-Strike подобие вот этого вот VR. Вот, необычно выглядит. И, в, в принципе, все, что мне запомнил. А, еще вот в космос там летал, и все. А так, ну. Надо побольше игр подобрать ему. Ладно, если вам понравилось, понимаете, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите, хорошо, не прискурите, по вступай контакт, подписывайтесь на Конопатова, подписывайтесь на другие мои каналы и соцсети, подписывайтесь на рассылку ВКонтакте. И на еще видео.